И спасибо, что пришли нам сегодня на это мероприятие, которое организовало Moscow City Records. И совместно с Игорем Сандлем, которым, собственно, является, учителем, которого он является. Да? И где мы сегодня собрались, собственно говоря, в этом центре, который, продюсером, которого он является. И вы знаете, что Москву Сити занимается дистрибуцией аудио-видеоконтента и на цифровые витрины. Мы размещаем качественную отечественную музыку, таких жанров, как роу джаз, картопчик, фьюзен плюс э, там что еще фан этника инструментальная и классика конечно же классика Ну и кстати э, поделюсь э, также, э, с вами последним новостями недавно мы начали сотрудничество с московской государственной консерваторией имени Петра Чайковского Москва-Сибирь стал эксклюзивным провайдером по размещению на паровых кадрированных масштабного архива классической музыки однако наш сегодня вечер не этому посвящен мы представляем коллектив. Мы на самом деле задача нашего лейбла не являлась сведения проекта под ключ, то есть запись непосредственно непосредственное размещение на заправных витринах музыкального контента. Но сегодня мы решили поэкспериментировать. Мы хотим представить вам группу Монараг. Монора Это первый этап подобный проект. И сегодня мы... Услышим альбом, который называется Кстати говоря, потом можешь задать вопрос Откуда такое название? Принцип каждодневных схем Мне очень понравилось их название Мне кажется, интересно самому задать вопрос я Думаю, что у кого-то возникнет желание Если ребята, конечно, будут держать не отпускать, я думаю, будут мочить Да И прежде чем пригласить музыкант на сцену Я хочу представить вам основных авторов музыки и слов и песен, которые мы сегодня услышим. Михаил Минь, музыкант, член Союза композиторов композитор. России. И неформальный, конечно, водород нашего Клубного Совета. Юрий Стажаров, величайший музыкант, композитор, поэт, автор песен. И, конечно же, бац, гитарист группы Мнорога, Дмитрий Червец, тоже известный мы вами по разным проектам Сегодня мы будем на бас-гитаре И в качестве бэкл-голиста участвуем Так что если у кого-то возникнут Действительно вопросы реальные по тому, что вы сегодня услышите Или к нам по поводу лейбла Как попасть Что нужно сделать, чтобы разместить На наших цифровых витринах Ваш эксклюзивный да, Материал да, ну, Пожалуйста Мы размещаем любую качественную музыку Любую качественную ну что ж, а теперь приглашаем на сцену группу «Все там спорят». Давайте, пацаны, мочите уже. Добрый вечер. Спасибо, большое, что вы слышали. Я, я громко сразу говорю. Да, и в авторитах песни, кстати, не, не утвердили же. Не ты кто не <меня> утвердил? Михаил Александрович, ну, здесь, что за сходить. Четвергов все утвердил, мы все обсудили. Давай, мочите, все. мочите, ребят, давайте, хватит. Давай. все происходит. То есть вы представляли Юру Стажарова, Колсал Вот Нам а, попал материал в руки. Совершенно волшебный с нашей точки зрения. А, Колсашего показал, Юр мне прислал очень много песен. Я а, все это прослушал. прослушал. Там очень большая время литература музыкальная. Вот. А, и мне показалось, что может что-то получиться с разрешения как бы, авторов моих показал в Ване, сначала не поняли, что можно из этого сделать, но ну, так, чтобы это мы могли исполнить, потому что там, в общем, достаточно достаточной музыки, которая, э, в общем, как и из нас прекрасно все звучало, вот. Но ну, нам показалось, что мы можем дать этому какую то другую жизнь новую. Ну, попытались это сделать, был ровно год назад, прямо перед Новым годом. Сделали три демо, э, так прокачали немножко друг друга, я потому что я не вообще платить. не понимал, что такое ну, как я понимал, конечно, но современно тоже как можно. На гитаре там я вообще басист, знаете, что это такое, да. То есть там да. Дальше раз, и нам показалось, что прям получается. Дальше э, уже понятно было, что тем, что мы сделали, все это звучит. Э, и к нам присоединились вот эти замечательные музыканты, Толи Евсеев, и Леша Козловский, может поплавировать. И хороший убор, официальный альбом. Ну там вот еще песенки тут у меня еще пришли друзья, которые. Друг у меня есть один очень большой, который тоже автор парочки песен, которые сегодня будут звучать. Ну, и мы тут тоже сами свой скромный вклад авторский внесли в этот проект. В общем, такая кучка. Мне кажется, создался какой-то стиль. Получится не получится, неважно. Такой мы его называем сити-рок. Ну, это куда ты денешься, Собственно, начали-то мы как раз с этой песни, которую сейчас петь-то будем. Понял, какой? Да. А? Поехали. Да, песня называется принцип, на схем. Сейчас она прозвучит. Э, альбом назвали как бы по этому произведению. Давай. Следующая песенка. можно я расскажу, как было? А, вот написал эти стихи от первого лица. А, перед полураспад называется. То есть это такая песня о в общем, состоявшемся человеке ну, Бальзаковского волоса. Мужчины. Вот. И когда я его сыграл на Аварию, я говорю, Ваня, то как это будет идти? Понятно? И мы придумали, чтобы пить от первого лица. Не от первого, а как бы. Ты. Ну, вместо я ты, да. Да, и я ее замучил переделками, потому что там надо было, ну, чтобы смысл остался. Не знаю, вот как-то получилось. Ты написал даже от женского лица в какой момент. Это было страшно там. Я почитал, там была жесть. Там было ну, был серьезно. Не было выхода. Но выхода не было. вообще-то. рисковал, сами да. рисковал. Ну да, не не У нас вот это. Смеют по раскладам. Само название. Наш друг Володя Тулбанов. мастер когда-то, он прям взял и спел песню. Прям спел, его всех сидели, выбивали, извиняюсь. Вот. Спел прям песню, взял гитару, ему подыграл и получил песня. Вот прям просто и хорошо. Володя, ручкой помаши, там народу посмотрит на людей. Вот. Оп, хорошо, можно аплодировать. Очень хорошая песня получилась. Если... Мы только не дали другую жизнь, наши записывали, Володя, на ком есть. В интернете, ребята, Владимир Кулбанус, там даже эта песенка есть. Тебе нужен ветер, если ветер подводный. Тебе нужен дождь, если хочешь любить. Тебе нужен взгляд, если взгляд то не модный. Тебе нужно жить, если хочешь слышать. Знаете, мы когда с Димкой начали что-то там крутить, вертеть, сочинять, вот первая песня была, собственно, песня "Край", она уже была ребятами сделаны. Димка, вот, праздник, вот они что-то практически все сделали. Их но мне так комфортно. Значит, все сделали, мы, ну и собственно с этой вот, вот сбил, теперь ничего говорить не хочется. Значит, вот с этой песней мы начали, песня хорошая, поехали. Димка, ты молодец. Песня «Альтас». Ну, правда, песня классная. Люблю меня. Альтаз. Смотрите, спасибо. Я не люблю, что то в общем. Давай. Ну что? Ну вы готовы, да, же еще? Те, кто смог, ждет. Да. Ты что, не сука, господи. В общем, а... Живой? <смех> значит, что? А... Ибо. Ибо. Значит, и его. Ибо я не говорил. Но иногда говорю. Готовы? Готовы? Okay. <laughs> Давай финальную, а? Михаил Александрович, перед Новым годом в, в прошлом году залит мне говорит, нужно обязательно сыграть песню «Разлический блюз» и выпустить ее к Новому году, 27 декабря, мне позвонил. Вот, я уже встречать начал Новый год, но не затем, и попросил активную Рождества. Ну, собственно, 2 января мои записали. 3 января Арсен снял ролик, может быть, его вы видели. Ролик примерно на 3 января. И снова 3 января, вот эта вся история. Но песня получилась очень импатичный рождественский плюс. За авторством, ну типа да, за авторством Олега Волкова и Михаила Меня Можно поаплодировать, это наша решающая команда. Спасибо, так сказать, может посетить имя, что мы вообще тут центр центрах вот, Диме Четвергому. Михаил Савчин Мене сообщит, ансамбль появился на свет. Вот. Ну, собственно, это такая лаконичная фраза. Добавить мне в этом смысле а, нечего. Спасибо вам, что пришли, Романная. Вот, мы очень рады, что, в общем, столько лиц, знакомых, незнакомых, випы, прости господи, скажи вы, не надо только раздеваться, мы уже скоро уходим. Ну, в общем, да. Ответственное произведение, там надо высокие ноты брать. мне еще раз воплодерим, и вперед.